О-о-о, как зачистили. о как зачистили. Все зачистили. Жуки. Сизаки. О, последний. Уже подтягивается. Подтягивается уже. Какой мороза. А, летят у мороз молодцы. Ух, молодой. Вот она. Он. Ну, самые поздние. Вот они уже. тасманы до, до сиреневых. Вот так. Вот так. Сизы молодой. Начинает. Еще один сизенький Первый раз только вышел. вот он, он полетел. Внизу который вот он. Старший братцы уже кувыркается. И только вот вышел позднячок. Чего <coughs> боится? Ну пусть привыкает. Вот. Где второй? Один кувыркается, один... На хвосте ездит. О, молодец. Серединки. Ну, красавцы. О, как они по снежку идут. Хорошо. Жучок молодой, тоже хвостит уже. О, еще. Один. О уже начинает куркаться но все должны пройти через это Этот сиреневый неплохой будет И лапками загревает куркаться начал быстро ух. ух молодежь снежок идет хороший не подтянут. О, сизенький, смотри, как начал. Хорошо, хорошо. Ну вот так вот потихонечку без суеты. О, хорошо зачистила. Тут и игра будет на высоте. Вот. Вот она, тасманочка с красным хвостом. Это сизенький, молодой. Первые разы на хвост. Давай на хвост и садись, то потеряешься. Ух, молодец. Перевернулся сразу же. Ну, молодец. Он сиреневый начал уже, обозначил столбик. Еще один, вот и парочка, как раз. Ну. Молодцы, молодцы. Их торопятся, торопятся. Ну. ну. Давайте уже, дикари еще не летят, а вы уже, а, молодцы, вот бусинки у меня, проверяю его, первый из-под моих бусы, вот он последний сейчас летит, что-то молчит, не знаю, будет играть, нет, Вроде как заиграл. Вот он последний. Он что-то отделяется. Вот он снизу сейчас надо его посмотреть.